Печаль, апатия, выгорание. Иногда тяжело признаться себе в таком состоянии. Кажется, что это слабость. Но это не так. На самом деле эти состояния показывают внутреннюю силу человека. Можно представить такую картинку. Нужно плыть против течения. Там находится цель. Какая-то очень важная для вас. По пути пороги. Мощное течение, проблемы, трудности Острые камни не оставляют на коже живого места Мышцы отказываются слушаться И в какой-то момент организм говорит Стоп! Нажимает на красную кнопку И как будто выключает вас из жизни Интерес пропадает Мышцы слабеют Накатывает усталость Откидываешься назад Плывешь уже по течению Цель удаляется но внутри остается маленькая часть старых стремлений, которая кричит «Мы не можем не справиться! Поднимайся! Нельзя сдаваться!» И внутри как будто расщепление. С одной стороны руки уже опустились, вроде все равно. С другой что-то тянет и мучает, требует движения вперед, реализации. Как будто снаружи апатия и холод, а внутри жар из противоречий. Хочется все бросить или выбрать цель попроще, пойти по легкому пути. И что же делать в этой ситуации? Первое. Звучит парадоксально, но нужна жесткая дисциплина в любви к себе. Нужно услышать свой внутренний голос. На самом деле он знает, что делать. Но если вокруг постоянно что-то происходит, нужно куда-то бежать, голос заглушается ему необходимо время чтобы рассказать вам что не так и что конкретно нужно сделать чтобы это состояние ушло для начала пять минут наедине с собой будет достаточно их нужно буквально выгрызть из своего расписания из соцсетей сериалов работы иначе спасения не будет это и значит проявить жесткую дисциплину в любви к себе Услышать свой внутренний голос Второе В эти пять минут Нужно составить с собой договор Начав с одного пункта Спросите себя Чего я сейчас хочу на самом деле По-настоящему Не что-то абстрактное В стиле власти, денег, любви Нет-нет Что-то максимально ясное и конкретное Например, я хочу Заканчивать работу каждый день до 17.00, чтобы освободить себе полтора часа на занятия спортом. Третье. Повторять эту процедуру каждый день, постепенно наращивая количество пунктов того, чего хочется. Не торопитесь исполнять их. Здесь важно почувствовать, чего хочется на самом деле. Посидеть в этом, помечтать, не загоняя себя, не обещая ничего. В удовольствие. Да, выделять такое время может быть тяжело. Может слабо вериться, что получится. Но не забывайте. Неважно количество неудачных попыток. Должно получиться только один раз. Вы точно можете это сделать. И через какое-то время вы обнаружите, что когда проводишь время наедине с собой, воля к жизни и энергия начинают возвращаться. Просыпаться. И мозг уже ищет... Что бы такого сделать с этой энергией? А у вас под рукой уже есть очень конкретный список того, что нужно. Договор, который вы составили. Время подписать и начать исполнять. И когда вы начнете его воплощать, шаг за шагом состояние апатии и выгорания будет отступать все быстрее и быстрее, пока не превратится в ничто. А значит, вы сможете начать двигаться к своей цели с новыми силами. Самое время прочувствовать, прожить, как это может работать. Попробуйте в следующие пять минут придумать хотя бы один конкретный пункт. Хотя бы одно свое истинное желание. Маленькие победы приводят к большим изменениям. Одно конкретное желание — это уже победа. У вас все получится. Уже получается.